И всем снова здорово, ребят. С вами еще раз на связи я, Ванек, И это был... Офигеть! Какой странный заказ был, честно говоря. Ребят, мы... Я не бухаю. Так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так... Так, так, так. Так, так? Это был очень серьезный такой день. Это, точнее, был даже очень серьезный такой. А может быть для чудаков не незнакомцев сейчас, а не АШС. Не поедем задание ФБР, а ч вот это вот сделаем. Чудаки, не незнакомцы. Это был сейчас очень странный заказ. Этот чувак вот в эту тачку на блю на. Стошнила его, короче, вот прям вот в эту тачку. Если что учесть, то... Я. Спасибочки, ребят. Я, короче, из этой тачки сейчас вышел. Ну, но... и... Но блевать не мне осталось. Мама не горит. Я не люблю, когда люди пьяные. вообще -то. Вообще. Вот вообще пьяные, бухи. И вот это вот вы можете знать и заметить, наверное, то, что почему я дед, собственно, своего ненавижу. Он всегда бухобили и пьяный всегда же. Так, вот на байк садимся. На маш... на шицу. Да блин, да еб. Франклин, ну шицу хатачи, мотор спортс. О! Тут еще один тач? Мотик. Есть. ну, не, ну лучше поехали на этом, короче. Downtown Коп. Co Corporation Cobb, моя компания. Нет, короче, надо было бы сесть, по идее, туда, но я не хотел. Да и тем более друга э, моего как бы заставлять это. А -а -а. ну да, точно. Когда же записываем. Короче, мне надо как придурку, увидимся. Майкл, ну дозвоним да мы Майкл, давай. Майкл, ну чё? Майкл, ну... А ведь реально тачка как зверь. мотоциклы реально зверь. И это получать там Санчесов. Как Санчесов. Абонент занят? Ну, ну, конечно, он занят в мне нужен. А может еще раз позвонить Майклу, а? Встретиться. Назад, назад, назад. Оф, выпчит. Так. У меня уже все готово, ребятки. У меня уже все готово к этому, к ограблению. Я тоже готов уже. У меня маски есть. У меня... Может быть, реально сейчас взять такой... Майку майклу позвонить контакты так беверли держабль Денис, дэйв хау джимми ламар лестер турбюро лс майкл встретиться и сейчас если он будет занят то мы с вами ребята в следующей серии пожалуй связь установлена. ну Если он сейчас не в ответе, то я закончу эту серию, пожалуй, прямо сейчас. Не на на несчастливой ноте такой. Короче, ребята, и заканчиваем, мы, пожалуй, тут с вами серию на такой, ну, счастливой, несчастливой, не знаю, какой ноте. Пока-пока, давайте. Всем до скорых встреч, ребята. Увидимся в следующих эпизодах, да, 5. Пока.